но лучше поклоняться данности с убогими ее дорогами, которые потом за давностью покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами, но лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом до странности послушат для тебя перилами, хотя они особо чисты, Удерживающими в равновесии Твои хромающие истины На этой вычеркненной лестнице.